Приветствую вас, водолейщики! Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в ближайшие три недели. В период с 25 февраля по 20 марта. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему символическому дому денюжек. Поэтому вам, конечно, в этой области обещают, обещают звезды, благо и Хорошие доходы. Ну, сейчас будем говорить об этом более подробно. Максимально, какие сферы жизни у вас будут задействованы в этих три недели? Значит, первое. Ваш дом. Первый ваш дом. То, как вас будут воспринимать окружающие. То есть именно ваша личная харизматичность, именно ваши личные качества. Именно то, как вы будете себя вести и утверждать в среде своего окружения. Какое вы будете на него производить впечатление. От этого будет очень многое зависеть. Также деньги, сфера денег. Последних пару лет она у вас была в каком-то таком неведении. Вы никак не могли понять вообще, что вы зарабатываете, сколько вы зарабатываете, на каком вы находитесь вообще месте. Но это период будет финансовой активности и улучшения. Теперь четвертое. Четвертый дом это сфера семьи, она для вас уже давно активна и еще будет активна в ближайший год, это 100%, а может быть и 2, там будут у вас дела с переменным успехом идти, вот тут. будем говорить подробнее потом, и в общем-то, что еще, что еще, ну и сфера, сфера связана с чем-то тайным, скрытым и нефишируемым. Ну и прежде чем приступить к прогнозу, хотелось бы вас поблагодарить за ваши лайки, за ваши комментарии, ну хотя бы за лайки, за то, что вы делитесь моим видео. Я надеюсь, что оно для вас имеет какую-то полезность и будет полезным и впредь. Начинаем. Период после 25 февраля. Ознаменован тем, что, во-первых, Меркурий наконец-то стал прямым и будет прямым. До июня месяца. Меркурий связан напрямую с, со сферой общения и с мышлением. У вас он находится в вашем первом доме. Здесь видите три очень важные планеты. Юпитер, Меркурий и Сатурн. Юпитер расширяет ваше мышление. Сатурн делает его таким, знаете, строгим и целенаправленным. И можно сказать, что для вас в вот период с 25 февраля по 3 марта, по, даже не по 3 марта, а здесь другое, до 10 марта, открывается знаете, такой широкий доступ к информационным потокам. В вашей голове наступает ясность понимания того, что вам нужно делать и как вам нужно действовать. Также этот период благоприятен для, для, путеше, для путешествий, для поездок и для заключения договоров. Причем интересно, что здесь могут быть какие-то неожиданные договора. Что-то связанное с неожиданностью. Как-то резко так раз, пришло в голову и сделал. Ну, можно говорить, прямая связь с космосом. Плюс сюда еще подсоединяется от Плутона сильный аспект к Марсу. Плутон настраивает на взаимодействие с крупными коллективами, на работу в коллективах. И вы знаете, как будто бы вы можете как-то на них немножечко поддавливать. Сможете руководить ими не прямо, а какими-то такими своими скрытыми методами. У вас Марс до 4 до 3 марта будет находиться в вашей зоне семьи, недвижимости. И можно говорить о том, что в этот период у вас будет очень много энергии уходить на сферу, связанную ну, с семьей. Так, повышенная активность. Особенно хорошо, смотрите, если вы захотите что-то ну, в своем доме, в своей семье сделать, то хорошо, если вы будете браться за дела все вместе. То есть не один или одна вы, а когда вся семья вместе собирается и вместе что-то делают, тогда у вас будет все получаться, а вы при этом будете руководить. Так, обратим внимание, 27 февраля полнолуние. Да, полнолуние. И, и, и. Значит, здесь может в эти дни 26-27 произойти ситуация неожиданная. Знаете, как будто бы... Произойдет сброс накопившейся энергии. Но эта энергия, опять же, может пойти по, по дому семьи, на уран, пойдет по урану. Вот что-то, что вас мучило, или как-то вы чего-то устали, или, может быть, что-то требовало своего завершения, то вот, наконец-то, оно завершится. С 4 марта Марс перейдет в вашу зону детей, хобби, развлечений. Ну, вот, наконец-то, у вас появится время – отдохнуть, развлечься, и, вы знаете, вы как-то так, такое ощущение, что вы даже как-то растеряете, что ли, вам будет не просто принять решение, а чем бы вам заняться в это время, но у вас будет чувство, что вы хорошо поработали, и теперь самое время уделить себе, любимому, и сделать что-то приятное, какие-то приятные процедуры для себя любимого, порадовать себя чем-то, ну, в общем-то, как-то так это может проигрываться. И, но здесь есть предупреждение. Если до 13-14 марта это еще будет работать, то после 16-го возможны некоторые неприятности в связи с некоторыми вашими проволочками или с ленью. Ну, например, сейчас я покажу, 16 числа, вот 16 марта у нас Марс начинает образовывать. Негативный аспект к Меркурию. Меркурий находится у вас, будет идти по вашему дому э, да, денег. 16 марта. Да, Меркурий войдет в Рыбы, будет идти по зоне денег и будет формировать напряженный аспект к, к Марсу. Вот он, квадрат. Ну, смотрите, тут возможны неожиданные траты, траты на детей, траты на любимых людей, те, кого вы любите. Ну, и, возможно, даже некоторые конфликтные ситуации, связанные с ними. А вот период 13-14, он ознаменуется прекрасным, таким очень чудесным соединением Нептун Венера И у вас это все доме денег. Денежки, денежки. Боже, так вам тут денежки и тут хорошие денежки от, от работы в коллективе. Тут хорошо потрудились и хорошо заработаете. А может быть это будут просто, просто получите приятный подарочек. Подарочек, который вас порадует. Этот аспект будет иметь действие с... 9 по 17 приблизительно марта, но вот его кульминация это 13-14 марта. Это денежки, денежки, которые вас порадуют. Так, из, из напряжения здесь у нас продолжает действовать квадрат Сатурна к Урану. Вы знаете, как правило, в вашем случае это может вести к каким-то потрясениям именно в стенах своего дома, неожиданным, которые нельзя, ну, никак вообще спрогнозировать. И, и нельзя к ним подготовиться. Ну, вот просто этот квадрат, он еще продолжает работать. Так, так, так, так, и 20, 20 марта у нас солнышко переходит в знак Зодиака Ови, начинается новый астрологический год. Для вас это будет сфера передвижений, и что вас ожидает, мы уже посмотрим в следующем прогнозе, ну, в следующий период, который начнется с 20 марта, и 21 там как раз перейдет Венера в Овен тоже. А, да, сейчас я для вас подготовлю небольшой прогноз Таро по основным сферам. Итак, как вас будут воспринимать окружающие? Ну, выпала ваша же карта Король. Мечей, воздушный король, человек, который занят работой, который им достаточно имеет такой жесткий, прагматичный ум, прагматичное мышление. Человек, который, видите, точит там какие-то свои доспехи, свои стрелы, и его ничто не может отвлечь от его прямого дела. Как э, сложится ваша ситуация в доме в семье? Выпала карта Королева Кубков. Мечтательная. Тут есть указание на то, что у кого-то из вас будет дома такая королева, очень нежная, за которой, которая будет нуждаться в вашем ухаживании, чтобы ее там молочком угостили и другими там вкусностями. Ну, я не говорю про мышек, ну хотя бы там про кусочек вкусненького там стейка, рыбки, может быть, сводили ее в ресторан. Ну, и также есть указание на то, что, может быть, вы сами будете склонны мечтать и отдыхать в стенах своего дома. Ну, в общем-то, дома в семье, для семейных здесь очень хорошая такая стабильная обстановка прогнозируется. По ситуации в любовных отношениях, значит, здесь, возможно, ситуация связана с некой конкуренцией, спорами, желанием отстаивать свои позиции. И я решила это дело уточнить, и у меня выпало, выпали такие карты. Короче, ваша конкуренция либо отстаивание своих позиций может привести к тому, что что-то завершится в ваших взаимоотношениях. Но, но. Конец одного это всегда начало чего-то нового. И за завершением Какие-то отношения следует возрождение, либо вас самих, либо ваших прежних отношений, но здесь не похоже на возникновение, либо знакомство, здесь больше, знаете, идет как-то решение вопросов именно с тем партнером, который у вас уже есть на момент здесь и сейчас. Не бойтесь отстаивать свои позиции, не бойтесь с ним входить в некую там конфронтацию, споры. Именно в споре в вашем случае рождается истина. Ситуация по карьере. Маг. Маг – это человек, который мастер своего дела, который умело, умело использовать все ресурсы, которые находятся в его владении. Видите, тут сидит котик, он никуда не спешит, он точно знает, что все в его руках. Он обладает необходимыми знаниями, необходимыми умениями, черные, белые, у него все уравновешено. И я решила ее уточнить, здесь у меня выпало. Выпала ситуация, когда вам нужно оказаться на страже своих интересов и отстаивать свои позиции, быть активным. Это не время бездействовать. Что касается работы и карьеры, это время активных действий. Теперь, главный совет на этот период. Главный совет – это мастерство. Посвятите это время работе, занимайтесь тем, что вы давно и хорошо знаете, это не время для кардинальных перемен. И обязательно вам этот период принесет необходимые для вас, необходимые, желаемые для вас плоды, ресурсы и радость от того, что вы создали. Еще он может указывать на уровень, которого вы должны достигнуть. То есть идите к своей цели и приближайтесь к состоянию мастера своего дела. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен, и интересен. И до встречи в следующем периоде.